Она больше не оставляет ни свои фото, ни свои мысли. Она много не договаривает, не улыбается и веселится, и становится очень грустно, когда внезапно кто-то пишет: Ведь она не хочет делиться с тем, что в ее жизни происходит. Целый день, целый день, у нее прошел пустую, кот не подбегает, лишь когда нескочит пустую. Она слушает музыку и вытирает слезы, ведь подруги говорят, она это лицо, и верю, что она столько утромная, будто все это сон забивает на обед. Она пьет только воду, она хочет жить, но чтобы ее никто не трогал. Но чтобы тебя никто не трогал, перестань играть недотрогу. Научу тебя драться смотри на них зовну, пусть боятся ты их последний бой, да? И научу ее весь мир любить, и научу ее себя ценить, я научу всему, что умеешь сама, и она будет счастлива. Душа не уставляет свои фото.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 Ведь она не хочет делиться С тем, что в ее жизни происходит. Закрыла комментарии, выпила эспрессо, Пачка сигареты в день никакого стресса. Ее никто не любит, она никому не нравится, хоть и не пытается кому-то понравиться. Смотрит на меня и сравнивает наши образы, копирует меня. Она влюблена в мои волосы, милые и добрые, уже давно не в моде. Научить малышка одеваться по погоде. Я научу ее весь мир любить, я научу ее себя.